Пока нефтепродукт дойдет до того, кто будет его использовать, оно проходит много инстанций. Бывает по трубопроводам, бензовозам, машинам, очень длительные перевозки, там судами или как-то. Пока не дойдут до конечного потребителя, они набирают ненужные примеси и тоже качество портится. В данном случае у нас вот жидкостной хроматограф. Этот хроматограф у нас для дизельного топлива. Он определяет ароматические углеводороды.